Друзья, всем добрый день! На связи Александр Янюк, я рад вас приветствовать на нашей нетрадиционной трансляции, посвященной обзору фьючерсного рынка, а именно подведению итогов торговой недели, которая началась у нас в понедельник. Вот. Во-первых, хочу извиниться за то, что вчера не было трансляции, не было подведения итогов. До последнего я верил в то, что успею добраться к месту дислокации, что там будет хороший интернет, и я без проблем сделаю этот обзор, но, к сожалению, к сожалению, не успел. Вот, поэтому сегодня у нас будет нетрадиционный обзор. Сегодня мы проведем его не в офисной обстановке. Ну и плюс он будет немного... Лайтовым. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это то, на что обращали внимание большинство инвесторов, что осталось незамеченным. Итак, на этой неделе, да, в понедельник мы говорили о том, что евро имеет все шансы подрасти, но если посмотреть на график, то где мы начали эту неделю, там мы ее и закончили. Да, был неплохой рост, торговая идея евро в покупку, канадский доллар в продажу, она себя в середине недели неплохо отработала, но под конец недели все-таки закрылась там же, где и открывали эту сделку. Поэтому по евро все еще ждем. Заседание, точнее не заседание. Выступление председателя ЕЦБ я, к сожалению, не смотрел, но судя по реакции рынка, тоже там не все хорошо. Дальше. Трамп подписал с США фазу 1 торгового соглашения, по которым Китай взялся на себя огромные обязательства в виде товаров на общую сумму не менее 200 миллиардов долларов в год. Вот. Там и пром товары и сельхозпродукция, и сырье. Безусловно, это позитивно повлияет на мировую экономику на рынке для торговых ситуаций. Это очень-очень хорошо. Но сможет ли Китай сможет ли Китай этих договоренностей. Посмотрим. Но, опять же, судя по реакции рынка, это все уже было учтено, все уже было прайсено, Потому что рынок-то обновил исторически, но как-то вот очень вяло после подписания. Остались пошлины в виде 250 миллиардов на китайские товары, но... Пошлины на сумму 100 миллиардов не были, не были введены. Поэтому считаем это позитивным для рынка, для Китая. Но как-то не, не, не было супер такой яркой реакции участников рынка. Вот. На этом я, скорее всего, уже попрощаюсь с вами. Единственное, что хочу сказать, что нужно отдыхать. Нужно отдыхать, потому что рынок будет вчера, завтра, будет он и послезавтра, да? никуда он не денется, сделки всегда будут, но отдыхать тоже нужно уметь, нужно правильно отдыхать. Поэтому всем желаю хорошо отдохнуть на этих выходных, Остался один бежит, но выходной, поэтому насладитесь этим днем. Проведите ее его с семьей, проведите его на природе, может быть во время прогулки. Потому что с понедельника, а именно точнее со вторника, мы начнем работу, включимся уже полностью в работу. Поэтому до вторника. Во вторник мы поговорим о тех новостях и о том фундаментальном фоне, который будет присутствовать на следующей неделе. Формируем несколько инвестиционных идей. Будет интересно, приходите на связи. Хорошо вам отдохнуть.